В принципе, мы уже давно к этому шли. На фоне сжимающегося вокруг России кольца заклятых и ее друзей, которых Путин и Лавров почему-то упорно продолжали называть партнерами, даже не беря это слово в кавычки, что коробило слух не только записных ура патриотов РФ, но и даже весьма пассивного и безразличного к политике широкого слоя обывательского населения, мы, сцепив зубы, строили СП-2 и готовили наш ответ. Подводим итог. СП-2 фактически уже достроен о чем Путин недавно сообщил на ПМЭФ-21. Пришло время отвечать. И Путин ответил, глядя, как эти партнеры буквально срываются с поводка своих хозяев в приступе бессильной ненависти и злобы по отношению к РФ, которая усилиями всего этого богоугодного сообщества была уже выведена за красные флажки и возведена в ранг нерукопожатных пареев и изгоев, а фигуру злодея Путина только что ленивый не вытер свои грязные ноги, было понятно, что долго так продолжаться не может, и Россия рано или поздно ответит. Хотелось бы, конечно, чтобы это произошло раньше и по принципу пружины, которая распрямилась и сыграла по пальцам участникам этой затянувшейся травли, да так, чтобы в следующий раз пострадавший еще сто раз подумал, стоит ли испытывать судьбу и проверять долготерпение России и справедливость третьего закона Ньютона про силу действия, равную силе противодействия, но даже и в той форме, в которой Россия ответила. Это многим на Западе показалось чем-то избыточным, на что они явно не рассчитывали. А Путин всего лишь навсего издал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств, в рамках которого правительству было предложено определить перечень недружественных иностранных государств. Данное поручение было доверено ведомству Лаврова. И вскоре из недр МИД РФ этот черный список и появился. До сего момента даже само понятие недружественной страны» не имело юридического значения, хотя все отлично понимали, о ком тут идет речь. Но толкование было слишком широким и четко обозначенных границ не имело. Теперь мы с этим термином определились. Мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наше решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не мертвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем, заявил глава МИД Лавров, комментируя критерии для попадания в перечень. Когда черный список был обнародован, к удивлению большинства граждан РФ, они там не обнаружили многих открытых и явных врагов России, которые должны были, по их мнению, занимать в этом списке первые 10 почетных мест. Миджи дипломатично ограничился лишь двумя фигурантами, Соединенными Штатами Америки и Чехией. Это и понятно, к этим странам применены меры дипломатического воздействия в ответ на их недружественные действия по отношению к нам. Они коснулись ограничений возможности найма на работу в их российские депредставительства граждан и жителей РФ. Пока так. Но и эта мера оказалась весьма болезненной. Поверьте, никакому послу или консулу в свободное от основной работы времени не улыбается исполнять еще и обязанности курьера или шофера, не говоря уже про уборку помещений и приготовление пищи. И если американцы еще могут распределить эти функции в виде скользящего графика дежурств, то чешскому послу, оставшемуся здесь куковать с четырьмя своими коллегами, совсем не позавидуешь. Но оставим чехов и американцев самим разбираться с их вновь возникшими проблемами. Меня же во всей этой истории занимает совсем другое. А где в этом списке такие замечательные страны, как Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Румыния, Болгария, а также страны британского содружества во главе с Великобританией? К последним, кто не знает, помимо Британии относятся еще Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые вместе со штатами входят в так называемый Пятиглазый Альянс Разведок CIA Ми 6, Скорсе, Эйша, Неп. Почему Чехов внесли в этот список, а британцев и украинцев нет? Последние на официальном уровне РФ именуют никак иначе, как страной-агрессором, с которой они уже седьмой год ведут беспримерную и кровопролитную войну грудью защищая весь цивилизованный мир от конно-водолазных бронетанковых бурятских дивизий, потерявшего связь с реальностью убийцы Путина. И где Украина в этом списке? А ведь в самой Украине термин «страна-агрессор» уже закреплен на государственном уровне, и за отрицание даже самого факта российской агрессии в этой стране, победившего маразма, ее гражданам грозит реальный срок. Нужно аналогичным образом, без всякого стеснения действовать и РФ? Закрепив статус недружественного государства за целым рядом государств, о которых ниже, нужно любое упоминание о них в печатных и электронных СМИ сопровождать подобной ремаркой. Государство, недружественное РФ, как мы действуем после упоминания таких организаций, как ИГИЛ, Правый сектор, Аль-Каида, движение Талибан, АОМ Синрикё, Конгресс народов Ичкерии и Дагестана, братья-мусульмане и иже с ними, сопровождая их ремарками, Террористическая экстремистская или религиозная организация, запрещенная на территории РФ. Чтобы у граждан РФ на подкорке, как отче наш, закрепилось, что США, Британия, Украина, Польша, Литва, Латвия и так далее, недружественные РФ-государства со всеми вытекающими отсюда последствиями. 11 друзей Оушена в принципе, по списку этому я хотел бы пройтись подробнее. Предлагаю аналогично нашумевшему фильму определить 11 врагов РФ, распределив их по убывающей по степени злобности и влияния на события. На первом месте будут идти, только не удивляйтесь, совсем не Штаты, а Британия. Это наш системный, или как сейчас говорят, экзистенциальный враг. Надменным обитателем Туманного Альбиона мы никогда друзьями не будем. Всегда у них за пазухой будет нож, который они при случае всегда нам вонзят в спину и провернут еще несколько раз для надежности. Это они доказали не раз всей своей многовековой историей. Последнее, что приходит на память, это Крымская 1853 -го, 50 годы и Гражданская 1918-20 годы война, участие в последней Антанты а также операция «Немыслимая», вынашиваемая Черчиллем сразу после совместной победы во Второй мировой войне. Да и сейчас уши и руки Лондона торчат изо всех последних враждебных нам действий и провокаций, начиная с отравленных Полонием-210 и новичком Литвиненко, Березовского, этот удушен в собственной ване, Скрипалей, Навального и, кончая высоким английским судом Лондона, пять лет мурыжищем дело о третьих миллиардах Януковича, и попытками подвязать СП-2 и ямал к ирландскому заминированному Боингу, посаженному батькой в Минском аэропорту. США на их фоне выглядят уже джентльменами. По крайней мере, не действуют из-под тяжка, а поступают явно, не скрывая своих к нам недружественных намерений. По принципу, что негоже им представителям сияющего града на холме метать бисер перед русскими свиньями или медведями в их интерпретации. В списке врагов я бы поставил их на второе почетное место. Дальше же за этой парочкой дружной толпою следует своры мелких шавок, настолько же мерзких, насколько и безвредных, испытывающих ничем не преодолимую патологическую утробную ненависть к РФ, в каком бы обличии и статусе она ни представала, хоть Царской империи, хоть Советского Союза, хоть нынешней Федерации. К ним относятся Польша, Литва, Латвия и Эстония. Тут историческая ненависть, круто замешанная на фантомных болях, не оправдавшихся имперских амбициях Речи Посполитой и Литовского княжества, разбавленная непрощенной обидой за период советской аннексии прибалтийских государств. Как в этой кампании оказались Чехия, Румыния и Болгария, пережившие ужасы социализма, я понять не могу. Отношу это к внешнему скорее британскому фактору, хотя на Болгар с южным потоком давили Штаты. Чехи нас ненавидят еще с пражской весны 1968 года. Но и венгры тогда нас должны ненавидеть за осень 1956 но венгров среди этих заклятых друзей нет. Венгрия во всех этих вопросах занимает весьма взвешенную обособленную позицию и ведет независимую самостоятельную политику, что говорит только о том, что всюду, и политика не исключение. Имеет место личностный фактор, и она своим суверенитетом в обмен на похлопывание по плечу не торгует. В отличие от приведенных выше Балтийских тигров и бывших членов СЭФ, особняком в этом списке стоят Грузия и Украина. Точно не на последних 10 и 11 местах. Эти друзья уже довоевались до реальных военных действий против РФ. Грузия уже имеет печальный опыт военного поражения, потери территорий и разрыва дипломатических отношений между нею и РФ. Сейчас они осуществляются через посредничество Швейцарской конфедерации. Украина же успешно идет грузинским путем. Она первая, кто рискует отхватить от РФ по полной, вплоть до потери государственности, после чего ее тушку начнут дербанить все ее нынешние друзья и коллеги по клубу ненавистников РФ. И по делам будет ни разу не жалко, что объединяет все эти страны. Вы будете смеяться, но их всех в их безоглядной ненависти к РФ объединяет лишь то, что они ни разу не противостояли РФ, СССР, на поле брани. Не несли военного поражения. Как у нас в народе говорят, страх потеряли, а некоторые даже и не имели его, потому борзометр и зашкаливает. У них не сформировался исторический код пораженцев, как у немцев, японцев, финнов, которые с молоком матери усвоили исторические уроки, что с русскими лучше не связываться, себе дороже будет. Русские всегда приходят, как сказал великий Бисмарк, за своими деньгами, и берут свое. Американцы и британцы это знают, поэтому предпочитают воевать с русскими чужими руками. Грузины уже знают, но это еще не закрепилось в их национальном сознании, мало времени прошло. А вот повизгивающим от нетерпения в предвкушении русской крови, прибалтийским карликам и их польским и чешским собратьям по вольеру, это еще предстоит узнать. Просто они никогда не обделывались, извините, за мой французский, в русских руках. Ну что же, это поправимо. Спесь очень быстро слетит, особенно когда они поймут, что подмога из НАТО, на которую они так рассчитывают, не придет. Если не верят мне... Пусть у Михаса Саакашвили проконсультируется, у того богатый опыт, может уже книжки писать на эту тему. Заодно и узнает у него, где продаются такие вкусные галстуки. Его можно есть, а можно и повеситься на нем при случае. Показательно в этом смысле позиция Румынии, также попавшей в этот список. Она единственная из приведенных выше стран, имеет опыт противостояния РФ, в данном случае СССР, на поле брани. И этот опыт печальный. Она одна из первых вступила в войну против Советского Союза на стороне Третьего Рейха. 22 июня 1941 года Королевство Румынии объявило войну СССР и вступило в нее на стороне стран Оси, и была бита, понесши сокрушительные потери и показавши далеко не самый выдающийся боевой дух доходило до того, что румынские дивизии немцы боялись ставить на передний край фронта. Хотя среди награжденных высшей наградой Третьего рейха рыцарским крестом Железного креста иностранцев румын оказалось больше всего 18 человек. Самыми боеспособными, со слов немецких генералов, оказались, как ни странно, венгры. Венгрия последний из союзников Гитлера, не считая Японии, вышла из ВМВ 12 апреля 1945 года и воевала там, не щадя живота своего. Потери венгров составили 148 тысяч человек, среди погибших оказался и сын правителя венгерского королевства Хорте. Именно по этой причине Венгрии нет в этом списке, а Румыния, попав в этот санитарный кордон, которым коллективный Запад пытается отгородиться от России, и предоставив свою территорию под развертывание басната ведет там себя самым тишайшим образом и предпочитает лишний раз не отсвечивать, в отличие от гонорливых поляков, литовцев и чехов. Надеюсь, у них будет еще возможность изменить свое мнение после того, как русские танки окажутся на улицах их городов. Да, шучу я, шучу. Но в каждой шутке есть доля правды, учтите это, господа, вызывающие русский огонь на себя.